Добрый вечер, с вами 45 минут корейского. Сегодня мы подумаем, как нам наиболее полезно эти 45 минут провести, повторить старый материал. Может быть кто-то только-только начинает и сложно ему очень, сколько времени надо на это. На курсах может быть кто-то учится, один час, да, домашние задания, дома еще один час но ну, мне вот кажется что надо часа три каждый день если даже больше да ну минимум три часа в день надо, надо посвящать корейскому языку и я вот хожу в школу корейского языка мир вот сайт здесь школа корейского языка мир и здесь есть, помимо того, что вот ссылка еще на ресурс, здесь есть еще уроки. Тоже можно начинать начинать с этого сайта, алфавит, изучать новости. Вот где-то здесь было в новостях, по-моему. Санты хангиль хаккё. Это мир, корейский язык, хангыль, хангу, хангуго, хангугорыль, хаккё, школа. Тут новости разнообразные. Также существуют мастер-классы, экзамены. Это уже для, для тех, кто давно изучает, хорошо знает. Олимпиада тут даже была. Но это я еще это я не знал про Олимпиаду. Вот, и здесь есть. Где-то здесь было. Можете посмотреть. Ссылка тоже есть на моем канале. Так, и про экзамены тоже. Контакты. Задать вопрос. Видео. Южная Корея, праздник часок, корейский язык для малышей. Ну, вот это тоже, эти видео я еще пока что не видел. Диалекты Кореи. Южная Корея, плюсы и минусы. Так, все это можно посмотреть. Вот здесь 45 минут корейского. Здесь в основном алфавит. Я учу сам алфавит, правила чтения. И также слушаем мы, читаем, пишем. Слушаем корейскую речь. Правила. Проходим алфавит. Вот в этом видео, как я учил. Здесь китайские, правда, иероглифы. Но это было тоже необходимо. В конце первого года, по-моему, обучения, еще в другой школе, мы начинали писать китайские иероглифы. И довольно-таки много. Вот кто-то, может быть, особенно кто учит разговорный язык, тяжело ему читать. Но я думаю, что там по мере практики, может быть, это все улучшится. Но для меня лично было полезно записывать... То есть, проходим букву и пишем эту букву. Просто в тетрадке пишем страницу, 2-3 пишем этой буквы, потом пишем слоги. Все слоги, которые знаем, и да, у нас их. Тут целая таблица слогов, простые слоги пишем. И, соответственно, проговариваем, а потом начинаем читать уже легко. Да? Вот, вот в этом видео тоже повторяем и пишем. Можно в тетрадке писать, можно писать PowerPoint, можно писать. Ну, у кого на телефоне, я не знаю. Но, в принципе, тогда в тетрадке можно писать все это спокойно. А информации вообще на Ютубе, в том числе разнообразных э, каналов, которые корейский язык, уже учителя, да, с опытом, их э, достаточно. Вот сайт еще, с которого на котором тоже можно начинать Томская школа Ольги Ким. Здесь есть группы ВКонтакте, здесь много полезной информации. Тоже, а не Томска, Тюмень, извините, город Тюмень. Вот здесь вы тоже можете зайти посмотреть. База знаний, вот базу как раз тоже приобрести с разных сайтов. Вот, ну давайте теперь послушаем вот здесь у нас фонд зарубежных корейцев. Посмотрим, послушаем видео. Hello, my name is and I come from Zimbabwe. Здравствуйте, меня зовут Кон Сергей, я приехал из Узбекистана. my name is -Jong, and 다른 나라에서 태어나 다른 언어를 쓰며 자란 아이들 이 젊은이들에게 대한민국은 어떤 나라일까요? 나의 나라 오로지 돈벌러 갔다. 자위에 의해, 타이에 의해, 작고 가난한 나라에서 온 사람들은 항상 조국의 안녕만을 바래왔습니다. 무슨 모임이신 말, 애국가를 부르면 그냥 그냥 눈물이 쏟아지고. 난 빨리 돈 벌어서 한국으로 가야 되겠다. 나의 도구로 내 조국 대한민국이 발전하기를 애틋하게 바래왔습니다. 야 코리아가 어디 가서 붙었냐? 누구 나라 자동차가 있나? 뭐 텔레비전이 있나? 뭐 전부 다 그냥. 너무 없는 나라니까 눈부시게 성장하는 내네 조국을 온 세계에 알리고 싶었습니다. 그리고 마침내 팔팔 올림픽이 시작으로 발전된 대한민국과 만난 세계인들에게 코리아 아니라 뿌듯하게 말할 수 있었습니다. 메이딩 코리아라고 찍겠다. 감수 막 저한테 보여주고 이럴 때 굉장히 자랑스럽고 우리 한국 제품도 이렇게 나오는구나. 네, 대한민국이 너무나 자랑스러웠어요. 지금도 대한민국의 오늘을 세계에 알리고 있는 재외동포들. 이제 조국도 재외동포와 함께 힘을 모으고 вот можете найти на ютубе этот канал подписаться я подписался и теперь мы а, послушали, да, и что у меня возникла такая идея, да, что надо нам выучить фразы. Это э, тоже из группы Школы Корейского языка Мир. Надо нам выучить фразы, самая главная фраза, да, для нас, для начинающих. Ну, конечно, Анеховщемника, здравствуйте. А если уже общаться непосредственно... Мне, например, необходимо, чтобы человек говорил помедленнее, потому что на слух я очень плохо воспринимаю. И вот фразу мы эту э, тоже почитаем и выучим. Чепаль. Чонхи. Марейчусе. Чепал чончонхи Чон Хи Маречу Сео Чепал Чон, -чон Говорите, пожалуйста, медленнее Чепал Чон Чон Хи Маречу Чон, -чон Маречу Сео Маль. Ты язык Чепал Чон Чон Хи Маречу Сейо Чепал Чон Чон Хи Маречу Сейо Чепал Чон Чон Хи Маречу Сейо И вторая тоже важная фраза «Не могли бы вы повторить?» То есть это если помедленнее, да, и еще несколько раз желательно. Тащи ханпон марэчу сэйо. Тащи ханпон марэчу сэйо. Это уважительное обращение. Вы... Ханпон, так думаю, это еще, еще раз. Да, один раз. Хан, хана, один. Речусь ее сказать, там да? Говорить, сказать. Тащи Ханпон, моречусь ее. ТАЩИ ХАНПОН МАРЕЧУ -э СЕЙО ТАЩИ ХАНПОН МАРЕЧУ -э СЕЙО ТАЩИ ХАНПОН МАРЕЧУ -э И это у нас, пожалуйста, спасибо. ПУТХА Путхакхе-о. Путхакхе-о. о да Это более вежливо. комапсы не да камса мне да Можно сказать. камса мне да комапсы не да Спасибо. Да, после того, как человек там несколько раз помедленно... Помедленнее скажет и несколько раз еще повторит. Помедленнее, конечно, надо сказать комапсам не да» или «Комсагам не да». Это, это естественно. Ну, а если не дошло, то надо сказать уже все, да, что мы не понимаем. Ихига ан твейо". Ну, здесь окончание, да, я так думаю, что это... Несколько есть уровней вежливости в корейском языке. Это уже наиболее такое... наиболее простое общение. Ихега антве... Антвеё. Ну, надеюсь, нам от этой фразы... ну, конечно, придется Так. И сейчас мы пойдем... Сейчас мы пойдем. Вот здесь еще на канале есть, кроме того, что 45 минут корейского, есть корейский язык. Это не мое видео. Здесь я смотрел его, честно говоря, удивлялся. Тут с самого начала есть... Это алфавит. Записи здесь покороче видео. С самого начала тоже алфавит. Кто захочет тоже учить, может смотреть и писать в тетрадке, может быть. Или может сделать, да, у кого компьютер, может сделать два окна открыть. Печатать научиться. Тут есть тоже корейская раскладка, и можно печатать по-корейски. Сначала потихонечку, а потом, может быть, и уже, уже побыстрее. Вот в этом плейлисте «Корейский язык с нуля» Здесь вот видео есть, тоже это добавлено у меня, наоборот, это как в Корее учат русский, очень интересно. Русский алфавит. Вот, это я снимал а, с Google Earth, можно в любой точке, ну, кто знает, можно приземлиться, да, в Корею, в Южную, в Северную, и посмотреть, как там... Панорама там снимается все. Можно посмотреть, как там дела обстоят. Вот раскладка корейская. Есть группа ВКонтакте, ссылка есть тоже там. И там полезные ссылки я собираю. Вот, ну что, нам надо, наверное, перейти к повторению. Повторению ну, давайте числа. числа хана туль сет нет тасот ясот илгоп ядол ахоп йол йол ана йол туль йол сет йол нет йол тасот йол ясот йол илгоп йол ядол йол ахоп СИМУЛЬ Двадцать. Сымуль она, Сымуль Туль, сет, Сымуль Нет, Сымуль Тасот, Сымуль Йосот, Сымуль Ильгоб, Самуль Йодоль, Сымуль А. Самуль Ахоп. Тридцать. Я вот сегодня пытался на телефоне сделать узнать в Google-переводчики, и он мне выдал. Видите, как в корейском есть э, две, две системы счета: что-то считается на корейском вот это исконные корейские числительные. Что-то считает на корейском, а что-то считает на китайском. То есть, почему мы учили иероглифы? Потому что. Да и вообще, очень много там используется еще иероглифов, в том числе и в журналах, в книгах встречаются иероглифы. Часто. Поэтому, конечно, это не лишнее будет знание. И таким образом, вот счет китайский. Он еще проще. Иль и сам-са о юг. Чиль-пхаль ку щип. Щибиль, шиби, щипсам, щипса, щип о, щиб-юг, щипчиль, щипхаль. Щипку. Ищип. Ищип-Иль, ищип-И, ищип-Сам, ищип-Са, ищип-У, ищип-Юг, ищип-Чиль, ищип-Халь, ищип-Ку. А потом просто у нас наступает... на Ищип была двадцать, то есть два десятка, сам щип. Да? сам щебиль сам щеби сам щ сам щем сам сам щепса сам щепо сам сам щем сам щепхаль сам щепку са щеп Ощип. Ощип. Иль. Ощип. И. Ощип. Сам. Ощип. Са. Ощип. О. Ощип. Юг. Ощип. Чиль. Ощип, паль. Ощип. Ку. Ощип, ку. <coughs> это у нас 59. Юг. Щип. 60. Вот. Таким образом считаем до 100. Таким образом считаем до 100. Но я это вам не буду показывать. Но кто хочет, может быть... Да, когда печатать будем, тогда... Тогда и продолжим здесь. Ну, таким образом можно считать до 100. Совершенно спокойно. 60 это у нас будет юг. Да, юг-шип. Ой. И так далее. Юкшибиль, Юкшиби, Юкшипсам, Юкшипса, Юкшип-о, Юкшип-юк, Юкшип-Чиль, Юкшип-Халь, Юкшип-Ку, Чиль, Шип. чип вот здесь довольно таки просто 7 до да? чили 7 щип 10 чил щип 70 а здесь у нас будет да вот сейчас мы заглянем в переводчик посмотрим что там в google переводчики и таким образом когда мы дойдем до 100 до 100 мы дойдем у нас будет Пек. Пек сто. Так, давайте теперь зайдем в переводчик. видите он тоже нам почему-то даже какой-то странный он нам 30. так ну ладно не хочет он нам хорошо а 40 Вот 20 он нам по-корейски, да? Сэмуль. Сэмуль. Сэмуль. Давайте напишем... Ну тут он что хочет. Вытворяет что хочет. Ну, хотя бы послушаем почему-то тут ту, а не туль. с, -э не. Да. Сэмуль. В общем, все в разнобой. 하나, 두세, 네, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 십, 스물, 삼십, 에, 사십, 개, 우십, 육, 십, 세 하나, 두세, 네, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 십, 스물, 삼십, 에, 사십, 개, 우십, 육, 십, 세 Ну ладно, числительные мы тогда завтра корейские. Еще раз. По десяткам, да, все, 20, 30. Там все у нас будет э, тоже пойдет Сэмуль да. Сымуль-хана, по-моему. Или Сумуль, там в некоторых случаях в десятках идет не хана, а читается. То есть 21, 31, по-моему, там где-то читается. Если я не ошибаюсь. Или когда считаем мы. Не хана, а хан. Но дело еще в том, что есть, почему он пишет ке там, да, это вот в корейском есть счетные слова. То есть считают все разные, допустим, длинные предметы считают, считают людей, животных, считают просто предметы, бытовую технику. То есть там для всего есть разные счетные слова. Мари, по-моему. Если я не путаю для живого. В общем, для каждого, для каждого есть свое. Вот, например, один. Один стул. Но здесь, здесь нету. У меня, допустим. Два жирафа. Вот. Мари это счетное слово. Три, например, «ка...» карандаша. Счетное слово такое. Йонпиль. Йонпиль карандаш. Три карандаша. Четыре, допустим. Компьютера, четыре компьютера. Вот, счетное слово у нас другое идет. Компьютер. Теперь идет пять. Ну, допустим, пять труп. Ну, для длинных предметов это завтра мы вспомним. То есть, таким образом фразы можно делать, но ну, насколько здесь верно, ну, может быть и верно. Я не знаю, Google-переводчик такой очень а, странный. Но можно назад посмотреть. А это простые фразы. Да, и можно составлять фразы. Видите, как? И смотреть. А смотреть, как он... Ну, по крайней мере, пил это карандаш. Нанын. Итя кай кайта, -ка -ка да? Что он имел в виду, я не знаю. А вот в чем дело, мне надо было написать один. Итяга. Ну, в общем, это все, что по правилам было. Надо нам все эти счетные слова завтра повторим. Так, еще посчитаем. Она, тул, сет, нет, тасот, ясот, илгуб, йодол, ахоп йол. Йо, она, йол, тул, йол, сет, нет, тасот, йол, йосот, йол, илгуб, йол, йодол, йол, ахоп симуль, симуль, она, симуль, тул, симуль, сет, симуль, нет. Сымуль Тасот, Сэмуль йосот, Сэмуль Ильгоп, Сэмуль йодоль, Сэмуль Ахоп. До 29 досчитали таким образом. Ладно, давайте уже 30 минут, нам надо переключиться. Переключимся и посмотрим что-нибудь вот из наших. Из наших тут. Ну я подписался, в общем-то, на огромное количество. Допустим, что у нас здесь изучить. Что это у нас? А, это здесь мы уже были. Ну вот, допустим... А, вот еще на этом сайте, я забыл, тут есть полезные ресурсы. На этом сайте есть полезные ресурсы. Видео можно посмотреть... так, в школе. Санты хангиль хакё. Так расписание. Мероприятие. Так, а где же то у нас было? Нам, наверное, надо на главную да. объявить. А, вот, что мы искали, да, корейский язык. Вот здесь, пожалуйста, урок первый, алфавит. Урок второй, тренируем произношение, учим первые слова. Урок третий, дифтонги, сдвоенные, согласные. Под чем? Первый диалог и грамматика. Вопросительные предложения. Вот можете зайти. Информации. Очень много. И очень все это. Да, и очень все это хорошо. Для начинающих очень даже прекрасно. Так, а где же у нас контакты? Также вот здесь еще допустим сайт. Да, изучите, да. Ну давайте изучим за 24 часа попробуем. In Korea, we have a special holiday about snacks which is on November 11th Do you know what it is? In this video, we'll be talking about that holiday, Pepero Day which is about the snacks Pepeero Day Pepeero Day Do you know the reason why November 11th is called Pepero Day? It's because of these snacks Like, these snacks are called pepero. Um, It looks like chopsticks and when you think about the actual numbers Of November 11, which be eleven and eleven, it looks like this, like пеперо so uh, started... Что это такое за пеперо? Ну, наверное, это палочки что ли? То есть это, я так понимаю, 24 часа идет и идет трансляция. Вот. Ну, это хорошо. 24 часа идет трансляция. Изучайте корейский во время сна. Давайте во время сна изучим. Are you ready to learn while sleeping? In this video, we used advanced binaural beats to help boost your language learning. Listen to this as you go to sleep, and leave it on while you are sleeping, for the effects. The binaural beats we use in this video will enhance your learning abilities and may even help you sleep better. Thank you. Kuma oyol Kuma How much is this? Or my Nika? 얼마입니까? 얼마입니까? Can I try this on? 이거 입어봐도 돼요. 이거 입어봐도 돼요. 이거 입어봐도 돼요. Do you speak English? 영어 할줄 아세요? 영어 할줄 아세요? 할줄 아세요? Water, please. 물 주세요. 물 주세요. 물 주세요. Could you find me a non-smoking room? 금연실로 찾아봐 주실 수 있나요? 금연실로 찾아봐 주실 수 있나요? 실로 찾아봐 주실 수 있나요? It doesn't fit 안 맞아요 안 맞아요 안 맞아요 I' like of these 이거 10 Do you have any recommendations? 추천해 주시겠어요? 추천해 주시겠어요? 추천해 주시겠어요? I'd like this. 이거로 할게요. 이거로 할게요. Do you have any vacancies tonight? 오늘 빈 있나요? 오늘 빈 있나요? 오늘 빈 있나요? Could I move to a different room? 다른 방으로 옮길 수 있을까요? I have a reservation. 예약했어요. 예약했어요. 예약했어요. 예약했어요. Is there a bus from the airport to the city? 에서 ту ру понаяку에서 туру посная замечательно мне понравилось только единственное что так во сне это самое как бы уснешь заснешь проснешься и русский забудешь потому что здесь английский заодно можно еще выучить да, вместе с корейским, английский с корейским, а как это все по-русски то будет? Ну, ладно. В общем, можно, конечно. Рискнуть, да? Ну, во всяком случае, я тут подписан. Подписан, да. Даже я добавлю. Добавлю я даже в плейлист. В плейлист посмотреть. Нет, я лучше не посмотреть позже, а то оттуда пропадает. Вот корейский язык с нуля, но хотя это не совсем с нуля. Добавлю вот в этот плейлист. Вот. Дело, дело такое, да. Ну, полезно тоже, видите, как бы быстро очень а, говорит человек. Я, например, читаю по слогам, я буду читать... Конхана Со, То Широ, Канан, Полсига и Снайо, и Что это я спросил-то? Этот автобус идет ли в аэропорт? Посы это автобус. когда когда это идти ехать Конхуа, кон хуа кон хуангонхан конху, аэропорт в аэропорт СО, да. вот таким вот образом можно и два языка сразу выучить да ничего так мне, мне понравилось мне понравилось ну это все конечно очень интересно во сне да но можно и э, пробовать пробовать читать еще например не могли бы вы мне помочь чем тоачучу Дело в том, что по правилам, да, здесь ассимиляции, когда у нас под чимирииль и следующий рииль стоит, то м -м, читается он, этот звук, немножко похоже как на среднее между русским R и L. А вот давайте попробуем, что он нам как прочитает это все. Пробуем в переводчик. Сейчас посмотрим. Ну, больше, наверное, на L. 좀 도와줄래요? 좀 도와줄래요? 좀 도와줄래요? 좀 도와줄래요? 좀 도와줄래요? 좀 도와줄래요? 내가 너를 도울 수 있어. Да, ну тут мы конечно с Гуглом выучим, потому что дело в том, что здесь-то у нас совсем другой перевод. Не я могу вам помочь, а не могли бы вы мне помочь. Но я больше, конечно, доверяю этой информации, потому что она непосредственно получена э, непосредственно от людей, которые владеют корейским языком, Да. А гугл-переводчик, конечно, нас корейским языком, но как бы в меру своих сил. Но зато там можно послушать хотя бы произношение. Да, это больше у нас тюль-леё. -тюль больше, наверное, на звук «л» похож. Чем туа тюль Не могли бы вы мне помочь. Чем туа тюль Чем туа тюль и вот таким образом, повторяя, повторяя, читая, мы уже научимся читать и говорить, все это запомним, но я э, лично, я еще и пишу. Стараюсь писать, сейчас, конечно, поменьше, но все равно пишу, пишу. Может быть, надо написать и несколько раз прочитать, так получше запомниться, чем просто писать. В общем, какой-то такой способ комбинированный, да, и во сне, и писать, и читать, чтобы уходил не только час, два, но и три а, посвящать этому всему. Вот. Всем спасибо, всем удачи. До новых встреч.